Продюсер Capcom Йосиаки Баяси в новогоднем интервью фамицу заявил, что ремейк Resident Evil 4 находится на завершающей стадии разработки. Вся команда сейчас просто работает над тем, чтобы сделать проект лучше. Видимо, речь идет о полировке. В последний раз разработчики ремейка выходили на связь в конце октября. На презентации Resident Evil Showcase показали геймплей, но до релиза, который состоится 24 марта, определенно будут продемонстрированы новые материалы. По словам Хиробаяси, Capcom приложит все усилия, чтобы до поступления игры в продажу фанаты смогли получить о новинке побольше информации. Продюсер не уточнил, в какой момент может состояться презентация ремейка. Зато теперь мы знаем личные планы Хиробаяси на 2023 год. Продюсер хочет отправиться в поход. На текущий момент ясно, что в ремейке Resident Evil 4 появятся элементы стелса. Главный герой сможет красться мимо противников или мгновенно убивать их со спины. Леон в целом стал более подвижным, благодаря чему игровой процесс будет ощущаться динамичнее. Вместе с главным героем стали и более подвижные, правда и враги, которые могут нас усердно и настойчиво преследовать. По пресс-версии можно сделать вывод, что монстры станут на порядок умнее. Они теперь могут даже перекрывать нам отступление и генерировать уникальные ситуации. Интерфейс и система оружия очень похожи на ремейки Resident Evil 2 и Resident Evil 3, но при этом она останется приближенной к оригинальной игре. А еще ремейк должен стать заметно страшнее, также в наличии расчлененка, к примеру, если враг попадет в капкан и по нему как следует ударить, то ноги оторвутся от тела. У Dead Island 2, как вы прекрасно знаете, длинная и непростая история разработки. Игра должна была выйти еще в 2015 году, проект трижды начинали делать с нуля. Но кое-что, как поведал руководитель разработки Дэвид Стентон, никогда не менялось. А именно решение о том, что игроки тут будут выживать в Лос-Анджелесе. Это стало понятно уже после выхода первой Dead Island. Какая бы студия не работала над проектом, она была верна первоначальной концепции с изолированным от остального мира Лос-Анджелесом. Никто даже не задумывался что-то в этом плане менять. Подобных обсуждений просто не было. Конкретно Dumbuster Studios, как полагает Дэвид, возможно, просто хотела сфокусироваться на геймплее и боях, поэтому ее мало волновали изменения в сеттинге. Нет смысла на это тратить время. Тем более все понимают, что Лос-Анджелес — культовое самодостаточное место, к нему не хочется даже добавлять какие-то дополнительные локации. При этом, отмечает Дэвид, во всех остальных аспектах разработка нынешней версии Dead Island 2 стартовала с нуля, без оглядки на билды, созданные командами, работавшими над игрой прежде. Специалисты дамбастер делают цикл таким, каким он, на их взгляд, должен быть. Какая разница, что там ранее напридумывали команды, которых отстранили от производства? Как недавно уточнили разработчики, Лос-Анджелес по сюжету изолирован от остальной страны с подачи правительства. Примерно через 10 лет после событий первой части по городу прокатилась серия вспышек зомби-вируса, власти начали эвакуацию, одновременно блокируя доступ в город. Эта изоляция оказалась очень эффективной. Попасть в Лос-Анджелес действительно нельзя. Выбраться из него тоже практически нереально. Конкретно главным героям Dead Island 2 не повезло. Они должны были покинуть город на одном из последних самолетов, но выяснилось, что на борту есть инфицированные значит, приземляться за пределами города никто не позволит. Чтобы не допустить распространения вируса, военные обстреливают лайнер. Поврежденный самолет садится в том же аэропорту, из которого вылетал. Параллельно выясняется, что все не так плохо, хотя главного героя кусает зомби, на него зараза не действует. Он, к своему счастью, редкий человек с иммунитетом как и собственные его товарищи, которые могут составлять ему компанию в кооперативе. Цель теперь не покинуть Лос-Анджелес, а просто выжить и как-то донести до внешнего мира информацию, что к зомби-вирусу существует иммунитет. Релиз целится на 28 апреля в версиях для ПК и консолей.